Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. И в этом видео я вам хочу рассказать немного о бирже MX Global, либо же Max Global. Пишите в комментариях, как правильно. О данной бирже мало кто знает. Данная биржа работает уже с 2018 года. Чем-то она напоминает такую биржу как байбит Если мы посмотрим по market cup данная биржа находится на двадцать третьем месте точнее на 25 пятом и объем торгов за 24 часа почти уже 6 миллиардов если мы сравним с биржой Binance которая на первом месте то здесь объем торгов почти 10 миллиардов за 24 часа то есть данная биржа MX Global ничем не уступает бирже Binance. И работая с данной бирже на долгосрок, мы сможем с вами заработать. Сейчас за немного вам расскажу, как мы здесь будем зарабатывать. Также у данной биржи есть свой токен. MX-токен, который сейчас торгуется доллар $57. И за 24 часа вот был рост на... 266 процентов также на данной бирже есть множество валютных пар если сравнивать с бензинсом здесь вот 1400 разных криптовалют на данной бирже а на том самом банансе 394 так переходим к самой бирже здесь очень приятный и удобный интерфейс здесь есть Русский язык, можете сразу выбирать русский, английский есть, ну и другие языки. И также здесь выбрать, какую валюту вы хотите, чтобы отображалось. Я выбрал USDT. Если мы посмотрим по посещаемости данной биржи, то за апрель месяц посещаемость была более 8 миллионов. Это очень хороший показатель. На первом месте Турция, Вьетнам, Россия, Корея и соединенные штаты америка здесь у нас показывается лидеры дня какие криптовалюты набрали больше всего процентов здесь объем за 24 часа ну и так далее внизу сайта у нас есть соцсети множество разных соцсетей также здесь есть служба поддержки в телеграм можно сразу здесь на сайте пообщаться отправить запрос Давайте посмотрим, сколько подписчиков в твиттере. В твиттере, если мы перейдем, я уже смотрел здесь, довольно таки большое количество подписчиков, вот 500 тысяч практически. То же самое есть телеграмм английский, русский, в английском телеграмме здесь 147 тысяч, в русском почти 3000, люди общаются и люди здесь зарабатывают, чтобы здесь Зарегистрироваться, переходим по ссылке, после регистрации вы будете получать 10% на торговую комиссию. Здесь, как обычно, прописываем электронную почту, пароль, подтверждаем пароль. Потом нажимаем получить код, вам на электронную почту приходит код, вы сюда вписываете его. Здесь у вас будет реферальный код, то есть мой, когда вы зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, вы будете получать 10% когда будете совершать какие-то там сделки. И ставим галочку, нажимаем кнопочка регистрация. Далее на почту вам придет письмо, что вы успешно зарегистрировались и вы можете здесь уже принимать участие. Здесь вот есть p торговля, сторонний платеж, PASH, p 2 торговля, это можно купить сразу криптовалюту с банковской карты, также есть спотовая торговля и маржинальная торговля. На маржинальной торговле я, честно, никогда не пробовал торговать. Здесь можно взять кредитное плечо 125. Самое максимальное. Вот 5x 125, если вы будете торговать на фьючерсах. Также директивы здесь есть. И здесь вот есть, что самое интересное. Это вот паб, Кикстартер, там где я буду принимать участие, также есть МД, тоже нужно будет с ним разобраться и стейкинг. Кстати, в стейкинге здесь я уже посмотрел много разных есть и криптовалют, вот, к примеру, биткоин. Мы ставим минимальный срок 15 дней и получаем 4 процента ежедневно переходим к стейкингу и ставим свои монеты, которые у вас здесь есть. Также есть гибкий стейкинг, стейкинг и эта биржа под, похожа с биржей Байбит, возможно здесь одни и те же основатели биржи. И вот есть здесь их не токен Битдау, который тоже можно поставить в стейкинг. И здесь очень много разных монет, которые вы, допустим, закинули 100 долларов, купили монеты, которые можно стейкать, застейкали и получаете проценты. Также на этой бирже есть лаунчпады. Вот они все уже закончены. Ну, в предыдущем здесь будут лаунчпады, на которых можно, держа монету вот эту MX-токен, их не участвовать в разных лаунчпадах листинга данной монеты, которая здесь будет в лаунчпаде, мы можем заработать, точнее, купить их по дешевой цене, и когда будет листинг вот этой, той, тот самый, той, той самой монеты, в которой мы будем участвовать во время листинга, мы можем, курс, как всегда, он, он взлетает, и мы можем продать данную монету и заработать на этом иксы. Также есть вот и в котором я вот приму участие. Здесь осталось вот в процессе. Вот закончено. А вот в процессе. Чтобы принять участие, например, заводим сюда 50 долларов. На 50 долларов мы покупаем вот эту вот монету MX Global. Ихнюю. Дальше нажимаем здесь подробный. И голосуем. К примеру, у вас там есть 50 монет. Вы вот их ставите. Ставим галочку и голосовать. После того, как наберется целевой коэффициент данных голосов, если все будет хорошо, вам возвращают вот эти вот 50 MX токенов их на баланс плюс вам начисляют вот эти вот монеты. И через 13 получается 14 часов данная монета выходит на листинг. К примеру, у вас будет 100 монет. И вы их сразу сможете продать. И на этом заработать иксы. То есть у вас останется ваши 50 долларов. Плюс вам начислят халявные вот эти монеты. За то, что вы здесь проголосовали за эту монету. И на этом можно заработать. Это я все покажу в дальнейших видео. Я вот приму в этом голосовании участие. И далее покажу, что из этого получилось. Также здесь есть MD, Торгуйте выбранными токенами. И холдите MX. За то, что вы будете холдить MX, вы будете здесь получать еще разные монеты до листинга. И когда данная монета выходит на листинг, вы можете на этом неплохо заработать. Вот здесь предоставлена вся информация. Кому интересно, можете перейти и почитать. Также здесь есть бонусный центр. Установите защиту, верификация аккаунта. Пополните счет на сумму Более 200 долларов И вы получите какой-то бонус Честно сказать, я еще Здесь не разбирался Так как я только шел, то прошел Регистрацию Также есть фьючерсы Кошелек ваш есть вот, Заходим в обзор кошелька Здесь будут, как и На всех биржах, отображаться Те монеты, которые у вас здесь Есть, здесь монет очень много тысячи. 400 разных монет здесь вот будут ваши ордера спотовая маржинальная торговля ну и так далее и здесь будет у вас аккаунт чтобы полностью здесь верифицироваться проходим регистрацию нажимаем верификацию и проходим как на всех остальных биржах советую здесь зарегистрироваться пройти верификацию закинуть 50 100 долларов и участвовать вот этих вот лаунч падах стартерах и mx дефя точнее md участвует в дальнейших видео я вам это все буду показывать рассказывать и сам принимать в этом участие также здесь есть уведомления давайте откроем здесь у вас будет отображаться разные уведомления что данная биржа предлагает также вы можете установить данную биржу на телефон, скачать приложение. Ну и есть еще настройки, поменять тему, настройки торгового интерфейса, ну и так далее. Очень хорошая биржа. Все, кто в ней еще не зарегистрирован, советую зарегистрироваться и ознакомиться. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю хороших заработков, всем хорошего дня и всем пока.